Мы не любим. Вот единственная наша беда. Мы нелюбящие. Начните отбрасывать все, что ощущаете, как нелюбовь. Любой подход, любое слово, которое говорили по привычке, но теперь внезапно чувствуете, что оно жестокое. Отбросьте его. Всегда будьте готовы попросить прощения. Очень немногие люди на это способны. Даже если кажется, что они просят прощения, это только видимость. Может быть, только социальная формальность. По-настоящему просить прощения – большое понимание. Вы говорите, что поступили неправильно, и не из одной только вежливости. Вы что-то берете обратно. Берете обратно действие, которое должно было случиться. Берете обратно слово, которое произнесли. Уберите все нелюбящее, и по мере того, как вы это делаете, вы увидите многое. Суть не в том, чтобы научиться любить. Суть в том, чтобы научиться не любить. Представьте ручей, заваленные камнями. Только уберите камни, и ручей потечет. Есть камни или нет, ручей остается на прежнем месте. В каждом сердце есть любовь, потому что сердце не может существовать без любви. Любовь – самый пульс жизни. Никто не может быть без любви, невозможно. Вот одна из основополагающих истин. Любовь есть в каждом, в каждом есть способность любить и быть любимым. Но те или другие камни, неправильное воспитание, неправильные понятия, Хитрость, коварство и тысяча и одна вещь не дают ручью течь. Устраните нелюбящие действия, нелюбящие слова, нелюбящие жесты. И вдруг вы поймаете себя на том, что пришли в очень любящее настроение. Будет много моментов, когда вдруг вы увидите, как что-то играет искрится внутри. и скрится внутри. Это любовь, проблеск любви. И со временем такие моменты будут длиться все дольше.